С вами как Сегодня я объясню вам, что такое полное редактирование. Это основная цель, до чего мы шли так долго. И при нажатии на него, вот полное редактирование, тут у нас появляются такие две функции, снова опять выбирать. Декорировать некоторые файлы и декорировать все файлы. Ну, давайте, пока у нас вы посмотрите на это окошко, я вам расскажу, что это такое. Ну, первых, полное редактирование лучше не использовать. Его можно использовать, если чисто открою какие-то, э, как его, скрипты, какие-то там, JSON-файлы и так далее, но в принципе, можно использовать замену, но зато у него есть пару плюсов, в отличие от замены. Давайте же я их им перечислю, но перед этим... Я вам покажу, чем отличаются некоторые файлы и все файлы. Я пользуюсь всеми файлами, но декорировать некоторые файлы, это будет где-то как-то вот так. Ну, короче, это будет где-то вот так, то есть... Декорировать некоторые файлы, это ну, как-то слабенько и не приходится ожидать даже. А если вы будете декорировать все файлы, то будет ожидание вот такое о а файлов и манифеста. А вообще, на самом деле, хз что такое? Это? но в строках иногда пишется текст, который есть в игре. Но это неточный. не Иногда он вообще не используется, но пишется. А манифест это... Ну, как вам сказать? Это что-то типа хода, или что-то не хода. А, это X7, X7 приложение, короче. Ну, примерно, я не хз, это, но можете сами погуглить, что это такое. Но это делать можно без меня. Также сегодня я хотела рассказать про дополнительные функции приложения. И, на самом деле, ну, давайте посмотрим плюсы, и плюсом я вам сейчас расскажу про некоторые функции, которые я знаю сейчас. Во-первых, вы можете поменять иконки. Их тут 17 штукаж у ЭПК-эдитора. Потом можно сменить на светлую и на темную. Разные варианты у темной есть, прикиньте. Только что-то нет разницы. Но чтобы это сменилось, надо сменить... Ээ... Короче, неважно. На Сортировка приложений. Ну тут вы сами выбирайте, как будут сортироваться ваши приложения, когда вы их открываете. Режим декорирования. Декорировать все файлы. Вот, но можете оставить, чтобы папка декорировать, я это не буду сейчас ничего делать. Уровень сжатия. Максимальное сжатие, без сжатия, лучшая скорость там. Да? Короче, сжатие это сжатие, но, короче, тогда я файл будет больше ведь потом имени пакета, генсин пока я имя приложили. Короче, удаление мусора есть, это удаление мусора. И переименовка файлов. Вот такие мини-функции. Потом я расскажу... Ну, блин, чего он формат? Ну, ничего. Сейчас я хочу посмотреть... Э... За что такое загрузить изображение? А, так, стоп. Короче, есть еще такая функция проекта. Я... Ну, я сейчас не желаю никакие проекты. Но проекты это типа, чтобы вам все время не таскать моды, чтобы у вас там были все версии у этого проекта, чтобы вы могли в любой момент их всех скачать вроде бы, что-то типа того. Но возможно выйдет еще один ролик про отдельные проекты, но это не точно. Если я создам этот проект и про другие функции я тоже расскажу. А так считайте это финальная часть, но потом я переименую ролик, если это будет не финальная часть. А уже четвертая будет тогда финальная. Ну а так это финальная, поэтому я вам кратко, вроде бы за пять минуток рассказал это все, поэтому думаю вам не о чем переживать, вы справитесь, в пока эдитор. Кстати, возможно еще в том я покажу полностью все примеры, что делать при других ситуациях, но возможно он не выйдет, но Сами узнаете, можете в комментах написать про проду, или лайки, если там будет 5 лайков, я точно выпущу это видео. Ну, а с вами был как всегда Пиксет, всем покеда, жду ваших комментов и лайков, и подписок, всем пока.